Вот, всем привет! Я Времж, региональная, естественно, математическая школа. И хочу разобрать некоторые из задач математического праздника, который произошел э, пару дней назад, в воскресенье, а, 9, получается, февраля, да? Сегодня 12, 3 дня назад, да. но э, сейчас я некоторые задачи разберу, некоторые, наверное, разбирать не буду. Разберу те, которые мне прям приглянулись сильно. Итак, поехали. Задача один. Таня сфотографировала четырех котиков, поедающих сосиски. Сейчас мы заодно будем интерактивную доску а, изучать. Так, поедали сосиски котики. А потом сделал еще один кадр. А, на первом кадре котик Черныш. Поедал 1, 2, 3, 4, 5, черныш 5 сосисок, потом тигрица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, минус 12 сосисок, тигрица 12 сосисок, вот, снежок, да, это шестой класс идет, Шестой класс пока, Снежок, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь сосисок было у Снежка, и у Пушка, Пушок. У Пушка было раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять сосисок. Теперь нажимаем на красную кнопку, опа, и смотрим следующую фотографию. У Черноша осталось три. Через вот некоторый промежуток времени, да, через который она съел, с, с, с, э, сделала сегодня снимок. У тигрицы раз, два, три, 4, 5, шесть, 7. У снежка раз, два, три, 4, 5. И у пушка раз, два, три, 4, 5, шесть. Вот. Нужно узнать. Кто доест первого, а кто последним. Скорость, у всех скорость поедания одинаковая, друг на друг друга сосиски они не едят. Как это ни странно. <связать> вот. Итак, давайте смотреть просто на скорость. Ну, не знаю, здесь приведено такое детское решение, что произойдет еще через столько же времени. Там, то есть, детское решение, которое без дробей. Ну, я думаю, что все-таки те, кто пришли на праздник, дробит, это понимают, да? То есть, какая, какая часть того, что было, осталось после этого вот промежутка. У этого осталось 3 пятых, а вот, у этого осталось, значит, 7 двенадцатых, у этого 5 восьмых, и у этого 6 десятых, то есть тоже 3 пятых. Того, что было. То есть вот эти двое едятся одинаковой скоростью. Уже ясно по условию задачи, понятно, да, по смыслу этой формулировки, что получится, что у кого-то из них будет быстрее, у кого-то медленнее, потому что иначе мы бы не смогли различить этих двух. Но это такой как бы лайфхак. Вот, а так, конечно, нужно сравнить все эти три дроби между собой. Вот, у кого она меньше всех, тот быстрее всех доест. У кого она, значит, больше всех, тот медленнее всех доест дочь всех вот есть. Ну, давайте сравнивать. Значит, у нас, например, 3 пятых или 5 восьмых, как это сравнивается. Ну, дроби сравниваются путем применения, при, при, при приведения к общему знаменателю, до да? 24 сороковых и 25 40. Вот, то есть меньше, вот, значит, на самом деле меньше вот это. То есть, 5 восьмых больше, чем эти две, и значит этот снежок, он ест медленнее всех, медленнее всех ест, да, у него больше всего осталось. Так, ну и значит, наша догадка стоит в том, что здесь должно быть тоже знак вот такой, что меньше всего у тигренка, у тигрицы. Ну, смотрим, семь двенадцатых сравниваем с три пятых, а трижды до тридцать шесть, пятью тридцать пять, да, действительно, все так и есть, Отлично. Значит, эта задача решена. Быстрее всех доест, доест тигренок, дольше всех будет есть снежок. Остальные двое посередине. Проверяем ответ. Все верно. Да. Угу. Все так и есть. Стираю и продолжаем. Математический праздник. Здесь все понятно, да? Ну, как бы сравнили два, берешься. Это так. Это просто веселая... Ну, что такое? А, а вот. все. Ну, что такое? Всегда знал, что у меня ничего не работает. Ничего. Вот. Ну, все зависло. Все зависло, да? Вся доска зависла.